Добрый день, с вами доктор Гершун. Как я понял по вопросам, на повестке дня вакцинация. я. Многих интересует вообще ее история, когда она появилась, какова ее эффективность и безопасность. Итак, начнем. Одна из самых смертоносных болезней для человечества, начиная с древних времен и включая 20 век, была натуральная оспа. Косила она сотнями тысяч, летальность доходила до 30-40%. А выжившие на всю жизнь получали рубцовые отметины на коже. Первые очаги возникли в Древнем Китае и, возможно, в Древнем Египте тоже. Как бы там ни было, перемещение народов, торговля, войны распространили заболевания по всей Азии. Африки. Захватило это и Ближний и Средний Восток, далее Древнюю Грецию, Римскую империю и всю Европу. А, кстати, в средние века и позже, в тяжелые годы, болезнь в Европе уносила до 300-400 тысяч жизней в год. Естественно, древние врачеватели искали средства борьбы, Снодобья, там коренья, э, специи, но никаких лекарств действенных не находили. И это не мудрено, как стало позже известно, это заболевание вызывалось вирусом, передавалось воздушно-капельным, воздушно пылевым воздушно и контактным путями. Однако древние целители обратили внимание, что выжившие уже никогда не болели оспой, и переболевшие в легкой форме тоже. И возникла у них идея заражать здоровых людей небольшой дозой оспы от легко перенесших ею больных. Собственно говоря, это и был принцип вакцинации. Дать неболевшему переболеть оспой в более легкой форме. Сделать его на будущее невосприимчивым к этой болезни. Говоря с современным языком, создать иммунитет. Имунис по латыни это означает неприкосновенный, свободный. Метод был довольно прост. Здоровому человеку в царапину на руке втирали содержимое оспиного пузырька от больного. Нитку смачивали в содержимое этого пузырька и протягивали по царапине на руке. Заражались практически все, но летальность была в 3-4 раза меньше. А главное, и рубцы формировались только на руке, вокруг царапины. К XVI веку этот метод практиковался от Китая до Турции. Кстати, в гаремах это была практически обязаловка. Зачем султану рябая жена? вернее, рыбы и жены, а самое главное, они уже никогда не заболеют оспой и не заразят султана. В Европу этот метод был привезен в 1718 году леди Мэри Монтегю. Это английская путешественница, писательница, жена посла Англии в Турции, она сама переболела оспой и узнав об этом методе в Турции, сделала прививание своему пятилетнему сыну. А в Европе не сразу этот метод нашел применение, но постепенно стал завоевывать позиции, так как все-таки летальность была на порядок меньше. Кстати, в России метод прививания появился благодаря Екатерине II. Екатерина II, одна из самых просвещенных монархов Европы, была в курсе всех европейских новостей науки, учитывая, что Россия несет большие людские потери от оспы, она решила внедрить оспа прививание в России, но сначала испробовать его на себе. Был приглашен английский врач Томас Димсдейл, и в октябре 1768 года Екатерине II и наследнику Павлу Петровичу была сделана вариоляция. В честь этого события была выбита медаль, врач получил звание баронета и пожизненную пенсию, а дворовый мальчик, у которого был взят оспенный субстрат, получил дворянство. Так что Екатерина оказалась первой россиянкой, получившей вакцинацию, хотя и в примитивном виде. Справедливости ради надо сказать, что она пошла на этот рискованный шаг не только ради народа, но и боясь за свою жизнь и особенно за жизнь наследника Павла Петровича, так как в их близком окружении накануне умерла от оспы графиня Шереметьева. Однако все обошлось, и даже к прошли придворные, включая графа Орлова, получившие содержимое оспенных пустол от самой императрицы. В крупных городах России – были открыты оспенные дома, за прививку давали серебряный рубль, но метод не прижился. Возможно, отпугнул простой народ серебряный рубль. Даром серебряный рубль – это подвох. Опять же, справедливости ради надо сказать, что и в Европе этот метод, который назывался вариоляция, от латинского названия оспа вариола, тоже не пошел. По многим причинам, а главная причина, что все-таки летальность доходила до 10%. А все поменялось, когда первый надежный и сравнительно безопасный метод предупреждения оспы предложил английский врач Эдуард Дженнер. Он подметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, которая протекает для человека легко, в дальнейшем приобретают невосприимчивость и не заболевают натуральной оспой. Поэтому он предложил делать прививки лимфой, взятой из пузырьков больных коровьей оспой. И вот 14 мая 1796 года восьмилетнему мальчику Джеймсу Фипсу он втер в царапину на руке содержимое оспенной пустолы деярки Сары Нельме. Через полтора месяца после этого он заразил мальчика натуральной оспой, и мальчик не заболел. Понятно, опыт не очень этичный, но победителей не судят. Кстати, общественность не сразу приняла этот метод. В газетах рисовали, как у привитых вырастали рога, дополнительно к тем, что наставили обычным путем. А как бы там ни было, медицина подтвердила безопасность и эффективность этого метода. Со временем получение прививочного материала совершенствовалось, но суть метода осталась в прежней, вплоть до 20 века, когда уже в 1977 году была зафиксирована последняя оспа в Сомали. Правда, в 1978 году было одно лабораторное заражение. Просто вирус оспу, естественно, сохранен. Во всяком случае, в двух крупнейших защищенных лабораториях он существует. Это в Новосибирске и в Атланте. Ну, понятно, без злого умысла, а с целью того, чтобы быть вооруженным на будущее, если ОСПА опять поднимет голову. Кстати, великий пастер в честь уважения к Дженнеру Который открыл этот метод, ну и корове, назвал э, этот э, метод вариации, э, вакцинация вака по латыни корова. То есть вакцинация, дословно, если перевести, это коровизация. Теперь поговорим об эффективности этого метода. Первый пример это эпидемия. Оспы в Бостоне в 1721 году. И хирург Бойлстон уже знал, что в Европе есть такой метод вариоляция, и он сумел привить 300 граждан города Бостона, и среди них летальность была только 2%, а среди остальных непривитых летальность была 17-18%. Очень наглядно данные э, военных во время франко-прусской войны в 1870-1871 годах Франция, где вакцина не была введена законом для армии, погибло 23 400 солдат от оспы. Ну вот так военные дают такие точные цифры. А в прусской армии таких было только 278 человек. Э, умерших от оспы почти что в 100 раз кстати индейцы северной и южной америки они вообще не встречались с оспой у них никогда не было никакого естественно к нему иммунитета и когда европейцы привезли им оспу то примерно 70 80 процентов было выкашено не огнестрельным оружием, а именно оспой, от которой погибло основное, коренное население двух этих Америк. Индейцы тоже в долгу не остались и европейцам подарили сифилис. А, кстати, Сибирь тоже потеряла более половины населения в средние века. Кстати, индейцы Америки, это потомки якутов и венков, Чукчи, которые в свое время через льды Берингового пролива прошли в Америку и заселили ее. Очень возможно они генетически взаимосвязаны. И в заключение хочу сказать о вакцинах, которые разрабатываются по коронавирусу. Сейчас в мире таких э, насчитывается 300 вакцин. Из них три перешли на третий этап, на третий заключительный этап, который обычно длится несколько месяцев, в том числе и российская вакцина. Так что вполне можем ожидать через несколько месяцев появления вакцины. Конечно, все надеются, что это будет эффективной вакциной, и не повторится ситуация, которая была со СПИДом, вакцину, от которой разрабатывали не одно десятилетие, но, к сожалению, ничего не получилось. У меня на сегодня все. С вами был доктор Гершум. До скорой встречи. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу на них.